Смотрим фейк на Авито на один из самых лучших домов в Сочи. Дом 335 квадратных метров на участке 8 соток за 33 миллиона рублей или 98 тысяч рублей за квадратный метр. Посмотрите на этот дом. Это трехэтажный хай-тек с облагороженной территорией в керамограните и своим бассейном. Внутри очень хороший ремонт, вся необходимая мебель и техника. Панорамные алюминиевые окна в пол, обставлено со вкусом, явно приложил руку дизайнер. Здесь есть хамам и сауна, и очень большая терраса с шикарным панорамным видом на море. Давайте посмотрим, где расположена вся эта красота. В описании, кроме прочего, указано, что 8 соток земли находятся в окружении санаториев резиденции президента Российской Федерации, ни много ни мало. Давайте посмотрим, где же это место. Это причал резиденции Бочаров-Ручей, а вот это, со слов объявления дателя, тот самый дом, который мы ищем. Номер 37. Давайте посмотрим его на карте. Убедимся еще раз, что мы там, где нужно. Вот причал резиденции, а это 37-й дом. И прямо вот здесь резиденция нашего президента. Фактически из этого дома можно помахать рукой. Но только этот дом почему-то не совсем похож на тот, который мы видели на фотографиях. Нет ни территории, ни бассейна, ни керамогранитной плитки. Давайте еще раз в этом убедимся. Вот фотографии. А вот дом, который мы видим по факту. Неужели нас обманули? Наверное, все-таки обманули. Ну да и ладно, потому что я нашел этот дом в другом месте, и он дешевле. Давайте посмотрим. Теперь мы видим этот же самый дом. На участке 6 соток площадью 210 квадратных метров, маленько поменьше стал, но ничего страшного. Зато за 24 миллиона рублей посмотрим фотографии еще раз. Все тот же прекрасный дом с отличной территорией, с шикарным панорамным видом и всем-всем необходимым в этом доме. Ну что я вам рассказываю, мы уже это видели. Давайте посмотрим, где в этот раз находится этот дом. А находится он в этот раз не где-то, а прямо рядом с территорией Сириус. Олимпийские объекты в пешей доступности от этого дома. Орнитологический парк. Давайте посмотрим, где же этот дом на карте. Вот олимпийские объекты, а вот здесь якобы находится наш дом. Это орнитологический парк. Давайте посмотрим с высоты птичьего полета на это место. Итак, это морюшка. Это олимпийские объекты. Вот это орнитологический парк. А вот здесь, со слов объявления дателя, находится наш дом. Объявление дателя указывает адрес улица Митривелли, 3А. Улица Митривелли, 3А. Посмотрим, что покажет нам Яндекс Панорама. Вот этот дом. Ну, по крайней мере, это хай-тек. Но только этот хай-тек что-то не очень похож вот на этот хай-тек, согласитесь, некоторые отличия тут присутствуют. Да и окружение какое-то не совсем такое. Неужели нас опять обманули? Ну, наверное. Теперь попробуем поискать этот дом в нашем Телеграме, ссылка приглашения на который будет в описании. Для того, чтобы найти этот дом у нас в Телеграме, нажимаем на закрепленное сообщение. И в закрепленном сообщении находим цены. Больше 200 миллионов рублей. Нажимаем и вот из этого списка находим тот самый дом. Это не он, а вот это он. Давайте посмотрим фотографии. Это наши фотографии. Мы нигде их не украли, делали их самостоятельно, поэтому их много. И они из каждого уголка этого дома. На самом деле этот дом не 335 квадратных метров и не 210 квадратных метров. У этого дома площадь 540 квадратных метров, и это хорошо видно из описания, а площадь земли 9 соток. Но самое интересное, конечно же, сколько стоит этот дом. А стоит он 400 миллионов рублей. А для тех, кому фотографий недостаточно, у нас на YouTube есть обзор этого дома без ускорений. Здесь в течение 10 минут вы сможете заглянуть в каждую комнату в этом доме и посмотреть всю его территорию. Мы делаем все для того, чтобы наши клиенты получали честную, достоверную информацию в полном объеме. Звоните.